Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 25 апреля, и сегодня в моем первом материале, ну, первый выходит сегодня поздновато, потому что я сегодня первую половину дня посвятил выступлению на форуме безопасности интернета. Очень такая плодотворная, хорошая получилась дискуссия, ну, даже не дискуссия, а разговор. Как-нибудь потом о последствиях, я надеюсь, они будут и очень хорошие. Сегодня же свой первый материал я хочу посвятить ну, Теме, которые, ну на самом деле, я ждал очень давно. Сегодня, утром, в течение нескольких часов, были одновременно поражены 5 украинских железнодорожных узлов. Причем, в первую очередь, удары наносились по с подстанциям, без которых тягловые составы электрифицированы железная дорога. Большинство основных магистралей были электрифицированы. Соответственно, составы по ним таскают электровозы. Так вот, 5 подстанций было поражено, сразу несколько десятков по два десятка железнодорожных пассажирских поездов задержали кого на час кого на 2 кого на 5 кого на 6. То есть железнодорожное сообщение на части территории Украины было парализовано, но уже к 13.30 Залезаница сообщила о том, что им удалось локализовать проблему и пассажирские составы будут отправлены. По поводу грузовых составов речи пока не идет, но что я хочу сказать по этому поводу. Вы знаете, если внимательно посмотреть на карту железнодорожных сообщения Украины, какие дороги электрифицированы, какие нет, и посмотреть, очень важно, на тяговый состав украинских железных дорог, то мы увидим, что подавляющее большинство перевозок производится именно на электротяге. По состоянию на 2020 года украинская железная дорога обслуживала более чем 1600 электровозов и примерно 300 магистральных тепловозов. Почему это так важно и почему я акцентирую внимание на эту существенную деталь? Дело в том, что сегодня основную массу военных перевозок осуществляется именно, ну, имеется в виду ВСУ, осуществляется именно через железнодорожный транспорт, потому что автомобильным транспортом возить очень долго и самое главное дорого. А еще проблема в том, что дизельного топлива на Украине становится все меньше и меньше. Удары по складам ГСМ дают о себе знать и, значит, парализовав работу железнодорожного транспорта. Российское командование может достигнуть главные задачи парализовать вооруженные силы Украины в вопросе стратегической переброски войск, что крайне важно ввиду ближайших, очень важных операций, причем, я так думаю, далеко не только на одном Донбасском фронте. И вот для того, чтобы парализовать украинские железные дороги, и при этом обойтись минимальным количеством, в том числе ракет, я так понимаю, и было принято решение ударить по подстанцам. Вот представим ситуацию, что удалось вывести из строя, по сути, все или там большинство подстанций. Соответственно, 1600 электровозов, либо большая часть, остановится без Тяги, потому что не будет электричества. Заменить их можно только 300 тепловозами. Причем надо помнить, что 300 тепловозов они уже обслуживают какие-то части украинских железных дорог. А еще надо помнить, что какая-то их часть уже попала в руки российских войск, например, в районе Херсона, Запорожской области, а также была выведена из строя во время боевых действий на Черниговщине и Сумщине. И таким образом, ну максимум, что может выделить Укрзалезницы для замены электровозов. Потому что в чем прелесть тепловозов? В том, что они могут ездить везде. Нет электрической тяги, ради бога, тепловоз залился солярку и пошел. Так вот, специфика украинских железных дорог такова, что заменить электротягу уже не получится. Тем более, что в данном случае Европейский Союз помочь не может по одной простой причине. Дело в том, что ширина железнодорожной колеи европейская и украинская, она разная. И, соответственно, нельзя просто взять и пригнать сюда там, европейские тепловозы. Отсюда, если российская команда не продолжит наносить удары по подстанциям украинских железных дорог, то это может быть гораздо более красивое и эффективное решение, чем бить по железнодорожным мостам. В общем, будем смотреть, как будет дальше развиваться ситуация. На самом деле, если российская команда не действительно приняла решение знаете, заблокировать украинские железные дороги, то долго мы ждать с вами не будем. Подобные удары должны продолжаться постоянно. Только тогда они будут иметь нужный эффект. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном материале. Следующий материал будет посвящен сводкам с фронтов, которые традиционно выйдет вечером, ну, примерно в 21-22 по Киеву, Минску и Москве. До свидания.